Всем здравствуйте сегодня давайте рассмотрим тему как можно сохранить невызревший молодой саженец посажены этого года вот так он у меня выглядит уже укрытый как видим зелененький неделя было морозов до минус трех а то и ниже местами доходило поставил так ведерко укрыл Вот здесь укрыл вот такой утеплитель изолон или как он именуется вот давайте не заглянем это саженец посажен в этом году он растет в ведре без дна. Как видим, листья после мороза сохранили зеленые. мы этот мороз выдержали и цветут, как ни в чем не бывало. А листья на винограде все отпало. Вот молодой саженец. Это П-26, технический сорт. Он должен еще дойти маленько. Вот. Я его укрывал, эта сторона была вся зеленая. Вот как видим, она стала коричневой, вызрела. Ну, вызрет еще сюда достаточно мне. Я еще сейчас укрою так же сам, как и было. Пусть он дальше вызревает. Так, укрываем это место, утепляем тем-нибудь теплым. Вот. вот такой хороший материал, это 5-миллиметровый -мм из изолон. А здесь я мешковины просто укрою. Частично вниз и вверх. вот так вот укрываем его и сверху еще ставлю ведерку одну это ведро тоже вот ставится ведро на ведро вот он есть и здесь еще укрываю вот так и все и теперь он еще может так вызрывать ну я думаю пусть даже будет минус 3 минус 5 он не замерзнет там будет еще идти процесс его дальнейшего роста и вызревания вот такая а сможет предоставить не вызрешим саженцу еще время на вызревание его. Вот так выглядит место молодого невызревшего саженца под укрытием. Теперь он будет здесь под этим теплым укрытием вызревать. Надеюсь это видео было полезным. С вами был канал Белым Сами. Кто желает получать известие о добавленных новых полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.